Друзья, всем привет! Продолжаю обзор проекта BINX. Буквально вчера я записал видео про первую выплату по маркетингу BRIS, да, который называется, я сейчас вам его покажу. То есть здесь два маркетинга. Это маркетинг бинарный да, и маркетинг BRIS. И я немножечко вчера сделал ошибку, я там сделал подписку, да, Потому что с первой выплаты по маркетингу Бриз у вас а, за, еще вы, берутся деньги для открытия всех бинаров, да, которые у вас были не открыты. У меня не было открыто бинар 7, 8 и 9. То есть у меня вот закрылся стол на 51 200 рублей и соответственно оттуда вычли вот эту вот сумму и открыли мне все бинары. Ну и в принципе по одному из этих бинаров, по седьмому я уже заработал. Также 2720 рублей. Чем интересны бинары, да, то есть, если вы заходите сразу, открываете все, ну, например, у меня сейчас команда уже 251 человек э, за 5 дней, сейчас я вам покажу, когда я зарегистрировался, да, чтобы вы видели. Вот. Э, как вы видите, здесь всего 2 места подо мной, вот третий человек встал, да, и таким вот образом весь этот бинар разрастается, тут всего 63 места. Постепенно также появляются мои собственные клоны здесь, да, через э, определенное время. Вот. И таким образом вы можете, соответственно, дополнительно зарабатывать. То есть, если вы сейчас, например, заходите и покупаете, например, ну давайте я вам сейчас покажу. Сайт немножко тормозит, очень много людей здесь находится. Так, это мы куда-то вообще выше ушли. Давайте глобальная матрица и возьмем например бинар ну вот э -э за тысячу рублей Есть за тысячу за вот здесь вот вообще пусто за 3 200 еще никто ко мне не пришел пока что да но как говорится всему свое время как только у людей начнут закрываться столы 50 тысяч они соответственно сюда будут попадать и грубо говоря вот с каждой оплаты личного партнера я буду зарабатывать с последнего бинара по 3200 здесь по 1600 здесь соответственно идет по 800 рублей вот ну давайте зайдем уже вот в шестой бинар который за тысячу рублей вот и я вам соответственно покажу здесь на примере вот вы видите как строится структура, то есть она заполняется слева направо, ну, либо партнеры какие-то своих приглашают тоже вот у них слева направо заполняется, в общем, таким вот образом все это работает, причем переливы идут сверху от вышестоящих и так далее, то есть очень так интересно. Опять же, если вы сюда пришли за, ну, реально хотите зарабатывать деньги, то... Поработайте, пожалуйста, да, не, не сидите, не ждите, пока вам там переливы придут да, или еще что-то. То есть, проект нужно рекламировать. Ладно, давайте перейдем ко второй выплате по маркетингу Бриз. У меня, я вчера в видео сказал, что я оставил там 10 тысяч, 11 тысяч на активацию клонов. Я, соответственно, этих клонов уже докупил. Да. Как вы видели, вчера у меня заработано... 51 200 рублей и опять закрылся пятый стол, то есть сейчас прямо на ваших глазах я получу выплату 51 200 рублей ровно, да, то есть вчера это было чуть меньше сумма, точнее 51 200, но часть денег ушло на активацию бинаров, вот то же самое будет и у вас, у меня уже кстати здесь тоже партнеры. Подходит к получению 50 тысяч, да, то есть я чуть позже покажу. Ну давайте заберем деньги, заходим сюда, вот иерархия пятый стол и получается вот такая вот кнопочка получить вознаграждение. Давайте нажмем на нее, нажимаем получить вознаграждение. Причем, вот это это мой вышестоящий партнер. Да, то есть, под кого я регистрировался, он под меня попал и как бы помог мне закрыть матрицу. То же самое происходит и у моих партнеров, да, под которых попадаю я лично. Все, вознаграждение выплачено, и вы видите, заработано уже именно по этому маркетинг-плану 102 тысячи рублей. Давайте сделаем как, да, то есть, чтобы вы видели, когда я зарегистрировался, зайдем в профиль. Сегодня у нас. 22 июля. Да, вот, зайдем сюда в информацию. И здесь мы видим, что я зарегистрирован. Дата регистрации 15.07. Да, но первые регистрацию у меня пошли с 16 числа. То есть я зарегистрировался, а потом, грубо говоря, начал давать рекламу. И, можно так сказать, с 16 числа лучше всего, как говорится, считать. И здесь, видите, последнее посещение 21.07. Здесь немножко неправильно показывает да, то есть все это. Хотя у меня сейчас вот 22 второе да, находится. В общем, друзья, за 5 дней, если мы зайдем в глобальную матрицу, за 5 дней у меня заработано более 150 тысяч рублей, по-моему, на данный момент. Сейчас посмотрим. Сколько заработано, сколько заработано. Ну, по этому маркетингу 48 815. В общем, где-то около 150 тысяч рублей. Так, платежи. Наверное, в профиль надо зайти, тут в профиль будет все видно. Да, вот, заработано 151 215 рублей буквально за 5 дней. Да, то есть даже еще недели не прошло. Маркетинг крутой, здесь можно начинать опять же с 50 рублей, да, то есть это, ну, не такие большие деньги. Под этим видео будет находиться, соответственно, инструкция, которую я записывал прям в свой первый день. Там я заработал 5000, по-моему, не то 6 тысяч за ночь. Вот, В общем, ее обязательно посмотрите. Там есть и кнопочка для регистрации, если вы хотите зарегистрироваться. Вот. Ну, а сейчас давайте мы перейдем к основной части. Самое главное – это вывод денег. Заходим в кабинет, вывод средств. Вы видите, у меня здесь 51 725 рублей. Выводить мы ее, соответственно, будем на Payer. Я захожу на Payer аккаунт. 797. 87 нажимаем далее вот сейчас вы видите у меня на аккаунте здесь 134 рубля всего лежит да то есть ну чтобы было все четко заходим в binx нажимаем продолжить то есть у меня выбрана система payer я выбираю сумму ну я опять же 11 тысяч оставлю на активацию дополнительных клонов, да, то есть для чего я это делаю, чтобы, во-первых, помочь своим партнерам, да, то есть поставить под них клонов и продвинуть их к выплате. И когда у партнеров закрывается вот эта вот матрица, соответственно у них открываются опять же все бинары до 9 и плюсом они, соответственно, еще зарабатывают на этом деньги. Ну и я также на этом зарабатываю. Вот, давайте я выведу сейчас 40 тысяч рублей. Да, то есть, и 11 тысяч я оставлю себе опять же наклонов, как и вчера, в принципе, я оставлял. Ввожу свой адрес кошелька, нажимаю продолжить. Сайт немножко притормаживает, но ну, такое бывает у него. Вот, нажимаем подтвердить и снять. То есть я получу 37 624 рубля за вычетом процентов за перевод. Так, мне теперь нужно зайти на почту, взять свой код специальный, подтверждение операции 278, заходим на сайт и, соответственно, сюда вписываем этот код. Все, вывод средств успешно совершен. Давайте зайдем на мой кошелек. Вот, пожалуйста, эти деньги у меня уже на счету. Можно посмотреть здесь. Вот он, приход. 19.07. Сейчас 19.08. То есть, вывод моментальный. Что хочу еще, друзья, сказать. Да? Все мои партнеры, я сейчас делаю воронку под данный проект. Да? То есть, в ближайшее время вы получите еще воронку через которые вы сможете собирать подписчиков и, соответственно, приглашать сюда партнеров. По сути, у меня за два дня заработано более 100 тысяч рублей. То есть, вчера 50, сегодня 50 упало. Вот, еще по бинару заработано деньги, там, 48 тысяч, как вы видели, за эти 5 дней. В общем, система работает все достаточно быстро, просто. И самое главное, теперь у меня еще и реклама. Да? То есть, когда вы покупаете... Э Заходите в маркетинг Бриз, вы получаете еще и просмотры. Да, то есть У меня сейчас доступно 854 тысячи просмотров. То есть, я могу опубликовать баннеры, запустить на них рекламу и получить еще трафик и заработать на этом деньги. В принципе, проект крутой. Ну, в общем, На этом все. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик. Ссылочка на инструкцию по регистрации будет находиться прямо под этим видео. Всем счастливо и пока-пока.